Привет, это Денис Михайлов и сегодня у нас неожиданные новости. Так что усаживайтесь поудобнее и пристегните ремни. Утром я ездил в Смольный и сейчас держу в руках удивительный документ. Это ответ Комитета по законности на наше уведомление о митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Вы сейчас, наверное, смеетесь и думаете, чего же это может быть удивительного? Удельный парк? Да уж, удельным парками правда никого не удивишь. Какую бы площадку мы ни заявляли, именно туда все наши митинги отправляют уже полтора года. Иногда, правда, случались исключения в виде мусорного полигона или заброшенного кладбища. Но в этот раз пошло что-то совсем не так. Ладно, я не буду вас больше томить, так что давайте читать ответ Смольного вместе. Вам не показалось. Нам предложили перенести митинг на площадь Ленина, а дату и время оставить прежними – 9 сентября, 2 часа дня. Да, это, конечно, не Сенатская площадь, но намного лучше, чем крошечная асфальтированная площадка посреди леса. Такое предложение нас вполне устраивает, и мы его принимаем. Можно долго гадать о причинах того, что заставило администрацию Петербурга изменить свою стратегию и пойти на компромисс, но факт остается фактом. Митинг согласован. И мы уверены, что это результат колоссального давления на чиновников, который оказывал каждый, кто выходил на улицы протестовать в течение последнего года. Тысячи петербуржцев не боялись участвовать в так называемых несогласованных акциях, чтобы отстаивать свои права. Ну а теперь должно быть еще больше. С организационной точки зрения согласованный митинг значит еще и то, что теперь мы наконец сможем установить сцену и использовать звукоусиливающую аппаратуру, чтобы громко выступить со своими требованиями и зарядить противников пенсионной реформы энергией для дальнейшей борьбы. Ну и дела. Кажется, митинг пройдет в совершенно непривычном формате. Сейчас наша главная задача оповестить о митинге против повышения пенсионного возраста 9 сентября как можно больше людей. В описании к этому ролику есть ссылки на встречи во ВКонтакте и в Фейсбуке. Вступайте в них, приглашайте своих друзей и обязательно делитесь записями на своей стене. Рассказывать о митинге нужно не только в интернете. И для этого мы переделали макет листовки. Скачайте ее по ссылке в описании, распечатайте и повесьте в своей парадной. Совсем скоро листовки появятся в штабе на Вознесенском 33, и вы сможете взять их у нас, а наши координаторы помогут объединиться активистам, живущим в одном районе. Если вы против повышения пенсионного возраста, распространите этот ролик и 9 сентября в 14 часов приходите на площадь Ленина. Увидимся!